Приветствую вас, друзья мои, подписчики, гости моего канала. Сегодня рыбачу, ну и рыбачу еще. Сегодня рыбачу на безмотылку, без пивка, без на без шарик. Вот какие вот окунечки ловят. Не всех заснял, но еще не ни... рыбалка не закончилась. Думаю, что еще кто-то снимем. Смотрим. Вот он есть здесь вот, блин, мой хороший. Ну, не сильно большой. Но у нас видно подвесочкой. У нас уже третий. Вот она. И вот она с Аккуратненько, аккуратненько. Вот такая бы, Вот он есть вот он. Сейчас на безмотылку И только опустил, на новой слоночке только же И по одному что -то. Оп! Есть! потихонечку-потихонечку, вроде бы хорошенький, вот такой красавчик, вот, небольшой, все на без мотылочку. Красота, но клюет только в одной лунке, Не один клюет один окунек с одной лунки, это не в каждой. Друзья, подписывайтесь на мой канал и будете варить с вами, до новых встреч, пока.